Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим гювеч с брынзой и сладким перцем. Для этого нам понадобится перец сладкий, брынза, яйцо куриное, зелень, укроп, петрушка, молоко, соль, черный перец, масло растительное. Разогреваем растительное масло и обжариваем перец, нарезанный Примерно сантиметр на сантиметр, но можно и мельче. Обжариваем его до полуготовности. На сильном огне. Брынзу натираем на терке. Или измельчаем вилкой. смешиваем с яйцами, зеленью и специями и молоком. Все перемешиваем. После приготовления омлетной смеси наш перец Закладываем в форму для запекания. Заливаем нашей смесью. Форму для запекания ставим в разогретую духовку до 200 градусов. И готовим до появления корочки. у нас получилось такое замечательное блюдо. Приятного аппетита!